вер у нас перестал работать поэтому все будет у нас через join .me. если будут вопросы вы, в принципе может писать либо в чат joinme либо сюда сегодня у нас промежуточное подведение итогов смотрим что и как отработалось. это первый момент и второй момент мы с вами изучаем открытый интерес то есть буквально занятие будет минут на пять-десять покажу как на на сайте биржи cme изучить посмотреть открытый интерес на что стоит обратить внимание и как его, в принципе можно использовать в конце нашего с вами сегодняшнего занятия скину небольшую ссылку на файл чтобы вы могли скачать и непосредственно шпарголку и непосредственно использовать ее в работе итак нефть во вторник мы с вами планирую что будет небольшой откат вот от этой области где у нас прошел биг принт то есть был интерес была хорошая возможность, что здесь будет откат, что здесь закрыли позиции, снесли сопы и все-таки цена скорректируется. Не скорректировалась вот эту пустоту, она не заторговала. Да? То есть, а, пуля улетела наверх. То есть Сразу же во вторник мы взяли цель 48.35. Небольшая консолидация. Возврат вот в эту область. Область поддержки сопротивления здесь можно было пробовать искать покупки и уход наверх к основной цели 49 15 это то что у нас произошло уже за эту неделю что касается вторника что возможно что мы можем ожидать первый момент на что хочу обратить внимание на то что у нас объемы такие достаточно ну, вот если мы посмотрим на профиль рынка профиль рынка у нас достаточно хорошо заторгован и у нас проторговка идет в верхней части скажем так верхней половине дня побольше большей части хорошо заторговывается моем мнение мы можем незначительно скорректироваться то есть если искать покупки то искать хорошие качественные покупки от этих уровней уровень это 48 35 и 4770 то есть я бы на вашем месте Присматривался к покупкам при тесте вот этой области. А, это у нас 48,35. И 47,70. Даже не 47,70, а 47,70, 47,90. Опять же, если будет такой тест. Да, то есть если цена даст эту коррекцию. И дальнейшее движение наверх. Что касается... Возможных промежуточных уровней, где цена может как-то скорректироваться, остановить свое падение и оттуда уйти наверх. В первую очередь... Так, сейчас секунду дайте. Смотрите, в первую очередь обращаю ваше внимание на вот уровень 4867, там где сейчас находится под вот этой скажем так вот этого движения до да, 4870 э, вполне возможно что того количества открытого интереса который сейчас находится на рынке на этом уровне вполне э, может хватить чтобы цена у нас скорректировалась лишь сюда развернулась и пошла наверх то есть это что касается 4867 Опять же, очень хотелось бы, чтобы данное движение, оно было импульсное. То есть, смотрите, вот у нас в среду была достаточно качественная, мощная новость, в плане, по крайней мере, объемов. А, но сделали мы вот, скажем так, такой финт ушами, и вниз ходили, и наверх сходили. Смотрите, вот все, что находится вот в этой области, вот я вот про этот бар сейчас говорю. Все, что находится в этой области, как показывает практика, всегда флетит. То есть, цена пока находится в этой области, она может флетить, флетить. То есть да, она будет двигаться, но движения могут быть вот такие накапливающие. То есть она вверх, вниз, вверх, вниз. Поэтому для более качественного, скажем так, дальнейшего понимания движения цены, я бы посоветовал осторожным консервативным трейдом дождаться выхода из этой тактической области и уже при коррекции искать точку на вход то есть а самый я бы сказал осторожный трейд а выглядел бы следующим образом сейчас пока скорректирую то есть, выход наверх импульсно небольшой допустим вот как раз таки 49 50 да? выход наверх примерно к 49 50 возможно какая-то небольшая консолидация возврат вот в эту область область 40 а, ну примерно 48 90, 85, 48 4870 да вот в эту область и уже потом движение наверх Здесь трейд в лонг был бы наиболее качественным. Это что касается нефти. Движение вниз существенно разворотное. Его на данный момент я не наблюдаю. То есть какого-либо подтверждения в разворот. Если оно и будет, то на данный момент пока она возможна лишь коррекционно. А в рамках возможных 20%. И она будет вот в эту область и дальше уже потенциальный разворот наверх ну, давайте сделаю так чтобы не громозить уровни графики так эти уровни я удалю поэтому смотрите вот у нас раз область сопротивления точнее область поддержки вот у нас на данный момент хорошая качественная на данный момент область поддержки. Вероятность того, что сможем мы ее пробить на данный момент не незначительно и в первую очередь в первую очередь я вижу продаж Не могу сказать, что на все деньги. Тем не менее при получении хорошего качественного сигнала, допустим уже завтра, можно отсюда пробовать покупать. Это что касается нефти. Потом мы с вами откроем опционы и посмотрим, может быть есть там дополнительный уровень, который мы могли пропустить, и может быть они нам как-то помогут. Что касается потенциальной цели в лонг, это в первую очередь круглый уровень 49.50, и вот мы видим по лимиткам 4980 есть у нас потенциал остановки. Давайте посмотрим на 4 часовки. возможно там мы увидим что-то стоящее итак как мы видим мы обновили вот эти лайи, и сейчас цена у нас достаточно хорошим темпом движется наверх потенциальные уровни области сопротивления это 49.10 49.20 и в принципе сейчас цена можно сказать от них отбивается так. Угу. все, не двигайся Это первый момент. Второй момент, на что стоит обратить внимание. На уровень, как раз, который я озвучил. 49,80. В принципе, можно даже взять запасом. 49,80. 49,60. Это вторая область такая, достаточно интересная для нас. Где цена может... Отбиться. На самом деле, я сейчас жду, что цена э, вернется вот в эту область. Давайте я вам отмечу. Вот в эту область. И ее заторгую. То есть э, здесь у нас произойдет такая своеобразная проторговка вот этого пустого пространства. На данный момент все говорит как раз-таки об этом, что движение нацелено вот сюда более-менее стратегически. И цена может вполне имеет все шансы дойти до уровня 50-70. Это что касается возможного ближайшего движения где-то на следующие следующие где-то 10 дней. Что касается возможного разворота вниз. Смотрите. Наиболее интересная область с точки зрения логики, если мы говорим стратегически, если происходит разворот, то это в первую очередь 47.40. Даже можно взять чуть ниже 47.30. И 47.70. Но такой вариант развития событий для меня менее приоритетный. И пока в него я не верю. Итак, что касается уровней, сейчас давайте их перенесу. И мы пойдем дальше. Если у вас есть вопросы, волком спрашивайте, задавайте. Я на них с удовольствием отвечу. Все, супер опросы есть покупатели не отступает да абсолютно согласен кольт покупатели ни разу не отступает на опять же все зависит от кошелька если есть большой тугой кошелек без проблем мы можем двигаться как по S&P 500 вверх вверх и вверх без каких-либо значительных коррекций и вопреки разуму а если кошелька нету и приходится э, как-то корректировать или высаживать э, пассажиров коррекция неизбежна вот в принципе простой пример высадили всех снесли все стопы которые запрятали за полдня ушли наверх сплошная манипуляция рынком и только это что касается нефти есть, до вторника план у меня такой есть, в первую очередь это приоритет движения наверх э, с существенным сопротивлением у нас действительно хорошее сопротивление сверху э, маловероятный э, вариант развития событий немного подкорректирую это движение вниз с so поддержки на всех вот все уровни, которые у меня есть, является хорошим уровнем поддержки, а тут цена может откорректироваться. Это что касается нефти. S&P 500. Наблюдаем мы следующую картину. Планировал во вторник, что движение продолжится, и как раз по нефти, а точнее по S&P 500, мы сейчас наблюдаем то накапливающее скажем так состояние рынка не дают цене вырасти не, не хватает возможно денег возможно уверенность опять же таки исторических и смотрите как мы растем мы растем как по мне также пузыреобразно как и биткоин, который нарастает нарастает то же самое происходит и по рынку американскому, в том числе по фьючерсу на S&P 500. На что стоит обратить внимание? Что после каждого импульса мы э, какое-то время консолидируемся и э, то есть не происходит отката. То есть, да, кто-то фиксирует позиции, кто-то в чем-то не уверен, но тем не менее, отката не происходит. То же самое происходит, э, мы наблюдаем и сейчас. Э, что возмо возможно будет? Вполне допускаю, что мы будем и дальше наблюдать вот такие шпили, которые будут выносить стопы и дальше разворот в другую сторону, в противоположную сторону. В связи с чем, вполне возможно, что вам не дадут дополнительного теста какого-либо уровня и будет лишь одна попытка зайти в лонг, если мы все-таки говорим о лонге. В связи с чем, зачастую вам придется в ближайшем мне кажется до сентября по S&P 500 торговать лимиткой и без подтверждения заход сразу с первого раза зашел и цена ушла откатила. Поэтому мне кажется стоит перестроить свою торговлю немного по этому инструменту. Что касается возможного движения, ничего на данный момент не поменялось. Вот есть три уровня 24, 85. 25.15 это промежуточные уровни. Ну, в данном случае создаст коррекцию либо, опять же, таки флэт. 25.00 я ожидаю основного останавливающего движения. И 25.15 это такой небольшой запас на будущее, если слишком уж много здесь будут продавать и их будут продавливать выносить по стопам. Опять же, таки, смысл лонга заключается в чем? Практически много трейдеров, которые сейчас опасаются покупать и встают в продаже. Это касается не только ритейла, но и как показывает информация, в том числе и хедж-фонды. Кто торгует данный инструмент в связи с чем появляется дополнительный интерес у роботов их вынести опрокинуть то есть в первую очередь опрокинуть конкурентов кто покупает чтобы не тащить всех да а в вторую очередь все кто считает что да все вот туры 24 все мы остановились нужно продавать заход, залетают в продаже цена дает им возможность заработать Опять же таки, даже не заработать, а такое обманное движение показывает, что да, ребята, вы были правы, мы движемся вниз. После происходит накопление, вынос, очень много сейчас стопов проходит по рынку, происходит вынос и дальнейшее движение. Опять таки, обращаю внимание, что сейчас каждую американскую сессию, практически каждую американскую сессию, в конце дня мы наблюдаем закрытие позиций многие не уверены, в том числе американцы, как долго продолжится это движение, поэтому фиксируют позиции каждую сессию что стоит обратить внимание, опять же мы сегодня с, со студентами разбирали стоит обратить внимание на профиль рынка вот смотрите, есть такая тоненькая ножка и основное, основная торговка идет сверху и а, когда на профиле рынка появляется, скажем так, такое изображение, то есть так а, объемы а, ложатся на цену, то зачастую это говорит о том, что вот здесь идет накопление позиции для дальнейшего разворота. То есть, пока он еще не сформирован, но определенная мысль у меня уже появляется, что а, не хватит силы дойти а, выше, то есть дойти а, до. А, вот этой красной нашей отметки силы, возможно, не хватит. В связи с чем, есть вероятность, что цену сейчас могут откатить. То есть, процентов где-то 15-20, есть вероятность, что цена может скорректироваться вот 2%. К двум этим уровням. То есть, основное движение. Но ну, здесь на самом деле совсем маловероятно, что отказ но тем не менее возможно. Если все-таки пойдет откат, самое логичное движение это к уровню 24.70. И вот к этому подсу, который неоднократно уже у нас отрабатывался. Это ну, если округлить 24,65 или 24,64,25. 25 вот сюда такое движение она маловероятно дать чтобы вопросов не было тоже вот 15 20 процентов вероятность такого движения тем не менее она сейчас существует а, в первую очередь опять же не забывайте завтра у нас уходит ФВП. А, в чем опасность и радость этого события что предыдущее значение было 14 а прогнозируется 26 любое отклонение в меньшую сторону от прогноза будет поспорим для хорошего импульса вниз поэтому с этим пожалуйста аккуратно допуская что как раз завтра движение может полдня не быть по валютам по индексу снп 500 в первую очередь по доллару многие будут готовиться к этому событию поэтому как я обычно говорю не забывайте про то что возможно обманки не забывайте что будут могут быть такие шпили мой совет если вы консервативный трейдер лучше завтра не торговать до выхода ввп вот как только ВВП выйдет он развеет часть опасений часть сомнений и уже пойдет хорошее импульсное движение В связи с чем либо не торгуем либо торгуем уже после ВОП. над ну, мой такой совет на завтра, что касается э, индексов и, и доллара. По золоту. Смотрите, золото у нас сходило в ту область которую мы с вами обозначили. Это уровень 12.45, который удержал, и более точный уровень 12.43.50. То есть все отработало буквально тютелька в тютельку, Позволил заработать 2000 долларов одним контрактом. В принципе, все шикарно отработало. Где цена находилась? Сегодня Цена находилась у нас вот в этой области Сопротивление. Это уровень 1260-1262. И как мы видим, происходит сейчас такой импульсный, э, импульсная как минимум коррекция. Да? То есть вот планируем, что цена развернется либо отсюда, либо сможет дойти до 1269. 1269 у нас остается без изменений. Вопрос только откуда покупать. Давайте посмотрим. Вот сейчас цена заторгует вот эту пустоту, и устремилась она вот к этой области. В первую очередь уточним. Ну, в принципе, да. У нас даже и тест этого уровень было. 1254.7. Наиболее интересная уровень область она начинается от уровня 1256 где-то 1256 половиной и основное и основной под торговый 12.54.7. все То примерно 1255 этим 1260 можно убрать и мы поставим 1255 итак Корректируем. Отсюда у нас движение вниз. К уровню 12.55. А дальше у нас консолидация, то есть плюс-минус. Вполне допускаю, что уровень может сходить чуть ниже, либо чуть выше, до него не дойти. Но тем не менее, примерно область, вы видите, она понятна. И дальше продолжение движения 12.69. Опять же. Это на данный момент ВВП вполне серьезно могут, может повлиять на наш мониторинг рынка и внести свои коррективы. В связи с чем, либо мы торгуем до ВВП да, и зарабатываем определенный бонус, либо уже торгуем после. По золоту. Так то есть 12.55 коррекция и движение 12.69 это что касается приоритета если если эта область не сможет удержать движение цены то прорыв в данной области на данный момент маловероятен но тем не менее на практике он возможен то процентов 20 вероятность того что пойдет сюда да, то есть к области 45 но пока я в это не верю и я, я рассчитываю что с этой области будет разворот и я отсюда буду я думаю завтра уже покупать это что касается золота по поводу четырехчасового графика э, да в принципе все в тему то есть э, как ты видишь по нефти я использую 30-минутный график, он более точен для этого. О, как мы четко сходили, пока мы с вами разговаривали. Данный уровень уже протестировали. 30-минутный график зачастую помогает внутри дня более точно наблюдать, как, во-первых, объемные бары, возможно, проторговки, и использовать профиль рынка более точно более значимо. Часовый график позволяет мне видеть... Во-первых, возможные цели в лонг или в шорт, и э, определенная, скажем так, определенная тенденция, то есть определенное э, движение цен, то есть как цена двигается, э, какой формат, где она останавливается, как отрабатывает на уровне, то есть в масштабе она позволяет увидеть. Для внутридневной или внутринедельной торговли дневные графики абсолютно бесполезны, это исключительно мое мнение, они не нужны. А вот 4-часовой график это такой максимальный масштаб, который стоит использовать для анализа общей тенденции, что же происходит на рынке на там, на неделю, на предстоящую неделю и поиски целей. Опять же таки, давайте вспомним недельные и дневные графики я использовал по канаде и по евро, потому элементарно там цена была два года назад и по другой, скажем так, другим бы способом мы не смогли найти. А куда же нам стоит ставить свои цели так ладно давайте я сейчас вот эту беру надеюсь ответил на твой вопрос что касается евро на самом деле рассчитывал я что мы скорректируемся сразу вот сюда накопим позиции и только потом мы пойдем на на обновление вот этого хая а, то есть планировал, что здесь мы как раз и полностью остановили движение и есть, залили в рынок а, такой колледж контракт, который бы хватило на движение сюда, то есть чтобы вот, проторгать вот эту пустоту. А, к сожалению нет, да, то есть немного рынок а, пересмотрел, а, то есть а, сделал все по-другому и на ФРС пока... В, были отчеты пока было выступление цена развернулась ушла в противоположную сторону То есть сразу шла наверх и сейчас мы наблюдаем существенную коррекцию а, как мы наблюдаем а, от уровня 118 цена отбилась это как раз был тот а, знаете, вот так, значит, тот красный уровень которого мы планировали что будут существенные продажи но э, рассчитывал я что оно произойдет где-то уже в августе, но тем не менее сходила уже вот так сразу и хорошо качественно этот уровень себя показал на данный момент цена смотрите, находится на уровне 117 и в принципе э, как и уровень 117 200 цену останавливает э, в принципе нужно посмотреть как как отреагирует рынок на эту область если честно не уверен что вот сейчас 117 перед американским ВП сможет удержать то есть вот была такая манипуляция опять же таки обращаю внимание когда увидите вот такое движение наверх и сразу цена разворачивается это была чисто спекуляция то есть крупный участник рынка а, закрыл свои основные цели то есть не, не зашел там по новой да, а именно закрыл свои основные цели и, и, и уже идет полный разворот в связи с чем если мы говорим про дальнейшее движение многое будет зависеть от того что Какие данные выйдут завтра? Предварительно, предварительно область а вот эта область она начинается. найти сделаю так стоять. Да, все супер. Вот она область она. Самая малость большая. То есть это 16600 и 16900. Ну, 300 тиков есть вот такая область. И более точно это у нас два паца. Один динамик 16 16840. И второй у нас... И второй у нас подс всего вот этого движения это у нас уровень 1.16780 есть э, хорошая вероятность 16780 есть хорошая вероятность что цена сможет здесь остановиться закрепиться э, при условии выхода негативных данных когда отклонение от прогноза будет э, ощутимо Тут цена у нас продолжит движение и вернется как минимум к уровню 1.18. Но на данный момент такое, такое развитие событий для меня на 50-50. Мне причем кажется, что достаточно качественные выйдут новости. Будем сказать, будем сказать так, это интуиция плюс анализ того, что выходило в последние два месяца по Америке. Uh, это первый момент. Ну и опять же таким опасения опасения у джанет Ели, но тем не менее экономика Америки показывает достаточно хорошие результаты. Так, ладно, это оставим без изменений. Движение. Давайте вот сделаем вот так. Да? То есть Приоритет на ближайшие, то есть два дня, раз-два, да, два с половиной дня до вторника, он, он у меня вот такой, да, то есть движение держение вниз, а, пробуем а, искать, а, ищем лонги вот с этой области, цель 1.18 с промежуточными целями, 1.17.500, 1.17.200, на в принципе, 17.200, 17.250, можно даже скорректировать немного на 250, пятьдесят. Если мы сможем опуститься вниз, то 1632, 16,250 промежуточный уровень, скажем так, поддержки. Скажу, скажу так, если мы все-таки сможем преодолеть вот этот уровень область поддержки, и не за а импульсно пройдем вниз, то вероятность того, что будет дальнейший лонг, на самом деле минимально Поэтому э, стоит в первую очередь посмотреть, а как же мы будем здесь в этой области отторговывать. Если мы сюда опускаемся и накапливаем позицию, то есть хорошие шансы, что цена развернется. Если мы проходим как нож раскаленное масло, то вероятность э, шарта резко возрастает многократно и уже стоит искать продажи как раз от этой области. То есть импульс вниз. Вот от этой области мы можем вот так уже отторговывать. Так что смотрите, как мы будем, как цена будет вести себя вот как раз в этой области. Так, вопросов нету. Окей, Ена. В принципе, как и по золоту, пока планирую, что возможно коррекция и движение наверх. Но, как обычно, все будет зависеть от того, что выйдет у нас завтра так так вот движение вот у вас основное движение вот в эту область То есть стейк профит у нас был как раз на 89 сколько там 89 500 ровно и немного сходило к этому подсу в принципе он остановил движение вот это проторговка кластерные объемы которые мы здесь наблюдали 20 июля они в принципе все все падение остановили и достаточно качественно подопнули Движение наверх хай мы не обновили тем не менее крупный э, крупный участник рынка полностью закрыл свою позицию и сейчас цена у нас полностью откатывает что касается возможного движения так, давайте, удаление нужно что касается возможного движения а, допуская что цена может полностью скорректироваться вот сюда так это нам уже не надо не интересно есть, допуская что цена может полностью скорректироваться вот сюда как раз она заполнить все это пространство всю эту пустоту и вот а, с, начиная с уровня 89 610 цена может а, начать останавливаться и в этой области мы можем увидеть остановку Катализатором выступят статистические данные и реакция самих американцев на эти а, данные. А, Допускаю, что. Так, что у нас по балансу? В принципе, смотрите, баланс у нас растет, цена падает. А, есть, есть вероятность, что уже начинают а, затариваться а, лимитками. В покупке то есть смотрите, когда цена падает а, а баланс растет это говорит нам о том что а, происходит а, дивергенция и а, цены ведут для закрытия каких-либо позиций да, то есть а, для закрытия а, по take profit и уйдет автоматический набор а, в противоположную сторону в принципе все, что нам остается, это увидеть какой-то всплеск по балансу. И тогда, э, как раз, я думаю, этот всплеск произойдет либо уже перед самим разворотом, возможно, либо э, в сам разворот. То есть сам всплеск будет послушать как раз-таки катализатором. То есть, на данный момент... Так, в принципе, да, вот отсюда. Вот, вот эта обширная область, начиная с уровня 89-700, хороший, интересный уровень, 89-700, 89-610 и о, уровень 89-500, э, получается область в 200 тиков, 40 пунктов, она у нас на данный момент служит разворотной областью, областью поддержки. Э, что касается целей скажу так сориентироваться сложно как минимум при развороте мы я буду ожидать обновление 90 550 это что касается негативных данных пвп при условии что данные будут все-таки позитивные золото как и иена упадут в цене а вот этот уровень я сомневаюсь что станет ну сколько здесь ну в принципе как первая цель 88-900 вполне может послужить Давайте вот так сделаю то есть как первая цель вполне может послужить но если данные будут э, значительно лучше или как минимум такие же то мы увидим хорошее мощное движение Вот вот в эту область. То есть, смотрите, цена сначала упадет вот сюда. То есть за заторгует вот эту пустоту, ну как раз 88 900 88 800 да, Давайте вот так сделаем. Да. Вот. Основное движение будет и останавливающее движение мы можем увидеть. Вот здесь это у нас уровень. 88 550 давайте его сделаем зеленым от каждого от каждой области, от каждого уровня цена, естественно, может как минимум установиться или даже полностью развернуться. Все зависит от того, какой участник рынка будет двигать, то есть, спекулятивный или более такой основательный. Ну и опять же, таки данные покажут. По Канаде то же самое происходит, что и по Евро. Единственное, по Канаде все-таки стоило доверять движению нефти. Нефть у нас росла. И в принципе канадец тоже рос, но тем не менее планировал, что уровень 8.8 и 0,8.0250 смогут остановить движение. К сожалению, сходили выше, да, то есть обновили максимума еще выше и, и только потом развернулись опять же таки на данных на отчетах фрс есть, на данный момент мы наблюдаем точно такое же движение как и по евро и как и по евро у нас есть профиль рынка обращаю ваше внимание что сейчас цена находится ниже вот этой области да ниже уровня 08 и идет заторговать вот эту область Uh, достаточно непросто и будет обратно прорваться uh, по той простой причине что если сейчас ну, у них uh, у продавцов хватит денег чтобы продавить uh, вот эту область по торговке, то uh, обратно в лонг будет uh, двигаться и Достаточно сложно, следовательно, есть вероятность, что вот если делаем такие вилки, перекрестно смотрим на разные инструменты, то есть вероятность, что где-то мы увидим инсайт, да, то есть где-то что-то кто-то знает, а в любом случае люди там оперируют миллионами-миллиардами и э, по клику мышки они в рынок зайти не могут, следовательно, им приходится набирать позиции, э, в связи с чем вы можете увидеть как раз-таки такой инсайт. Поэтому, как только мы обновим вот этот лой, это 79 79785, и сможем крепиться ниже, то я бы порекомендовал вам продажи от уровня 7960 79 в 08. То есть как раз, ну вот, в принципе, лой мы уже обновили. Поэтому рекомендую вам продажи от этой области. Вот с этой области и, в принципе, вот две основные цели: 79 500, 79 120. С 120. либо незначительным откатом, либо флетом. Это, что касается канадского доллара по фунту стерлингов. Смотрите, сделку мы сопровождаем еще с прошлой недели. Цена здесь у нас откорректировалась и, и пошел хороший существенный набор в лонг. Как мы наблюдаем, цена у нас э, полностью остановилась и существенно откатывает от промежуточной цели 1.31.75. 1.33 сейчас у нас данная цель под вопросом и вполне мы можем ее сейчас не дождаться. В связи с чем здесь стоит наш, наш прогноз корректировать. По той простой причине слишком, слишком оперативно мы идем вниз. И есть вероятность, что опять-таки есть инсайд и движение наверх уже маловероятно. В краткосрочной или среднесрочной перспективе. Поэтому так, давайте посмотрим. Поэтому стоит подождать, посмотреть, как цена себя поведет, как и в начале этой недели, на уровне 1.3056-1.3050. То есть в, этих, в этом ценовом диапазоне стоит посмотреть. Здесь наибольшая проторговка, наибольший объем проторгован. Стоит посмотреть, и уже, и уже мы, в принципе, сможем сориентироваться цена останавливается начинает флетить. есть существенная вероятность что все таки разворот будет цена не останавливается а мы уже существенно один уровень продавили да вот это 131 и а, проходит как нож масла, то от этой области ищем продаж поэтому рекомендация выглядит следующим образом торговая движение вниз к этому ценовому уровню 1.3050, а, после чего стоит обратить внимание на то как цена себя будет вести если мы наблюдаем в этой области флэт, а, то возможен разворот но разворот возможен где-то 1.31.40 возможно на обновление вот этого хая и допускаю, что вот здесь мы можем по уровню 13140 движение цены может остановиться и скорректироваться. если область данную мы проходим достаточно оперативно то движение у нас продолжается и цена у нас движется например, вот сюда 1.2970 1.2930 это что касается фунта стерлингов в принципе как то так коллеги если вопросы именно по обзору 4950 нефть а по нефти 4950 4961 цель 4980 вторая цель основная 5070 Это что касается по нефти целей. Все замечательно. Супер. И небольшая, скажем так, помощь трейдерам. Ссылка. И э, я думаю, уже на записи, либо в скайпе спросите у меня, я вам скину файл, который поможет получше разобраться в открытом интересе. Так, это ссылка на биржу. Уже ее скидывал. Что это такое? Это информация по открытому интересу по опционам. Я думаю, не секрет. Дайте даже по-другому спросим. Поставьте плюс. Кто знает, как как будет, точнее, как работают хедж-фонды? Кто знает, как работают хедж-фонды и если сможете тезисно расскажите, да, не удивлен. Кто-нибудь еще знает? Минус, минус. Если тезисно, я думаю, вам а, знаком термин "замок", может быть, кому-то с Форекса. Основная цель hedge-фондов это общую массу, если берем, это без рисковой торговли. Когда зачастую хедж фонду без разницы куда пойдет цена, он в любом случае заработает за счет ограниченного убытка. Зачастую крупные участники рынка поступают следующим образом. От хороших качественных уровней, которые они себе отмечают, по фьючерсным контрактам, да, на фьючерсном рынке цена может Uh, то есть они заходят, предположим, в лонг и хеджируют свою позицию на опционах в шорт. Да? Uh, фишка в чем, что на опционах там фиксирован убыток и uh, многократная премия страйк. Uh, в связи с чем, если, если цена разворачивается против них, ну, предположим, не хватило финансов и не хватило финансов и нашелся более удачный или более богатый хедж который разворачивает цену, то uh, они несут убытки по фичерсным сделкам, но зарабатывают на опционных уровнях. Как мы можем использовать эту информацию? Смотрите, есть вкладка на CME на сайте CME Group, вкладка Open Interest Profile что в первую очередь мы можем а, здесь обнаружить во первых экспирации и а, как они проторговываются какие самые скажем так волатильные активные а, экспирации на данный момент есть это первый момент да, то есть когда а, многие спрашивают многие интересуются когда стоит переходить на следующий контракт я советую смотреть либо здесь либо попросту открываем график и график и мы уже э, сможем понять по стакану а где же у нас э, э, волатильность выше это что касается такой скажем так разминки дальше смотрите мы можем выбрать инструмент либо инструмент по energy ресурсам э, нефть либо бренд э, точнее легкую нефть либо нефть в марки бренд. также мы можем выбрать форекс инструмента Можем выбрать индексы, в частности S&P 500, агрокультуры, металлы и так далее и тому подобное. Ну, давайте по нефти посмотрим, потому что многие нефть как раз таки отторговывают. Я выбираю обычный американский VTI. И что мы сейчас увидим? Нажимаем вот сюда январь-декабрь и выбираем самую первую экспирацию. Здесь у нас экспирации такие, обычно они идут месячные, и есть у нас недельные. То есть суть какая? Что вы сейчас перед собой наблюдаете? Вы видите График это по факту гистограмма, это у нас горизонтальные объемы, если перевернуть именно по цене, и вы видите всплеск активности. А, сразу объясняю. Когда вы видите вот такой, скажем так, заштрихованный бар, это у нас максимальный открытый интерес, то есть где а, открытый интерес максимально, скажем так. А, увеличился данные идут за предыдущий день то есть, обращай внимание за 26 июля за среду есть, после каждого клининга здесь данные обновляются и вы можете увидеть а где же у нас произошел всплеск открытого интереса и это нам говорит о том что во-первых для вас это инсайт то есть крупные деньги заходят в рынок там-то и там-то примеру, здесь у нас вот смотрите можем нажать 9335 контрактов было открыто и э, открытый интерес у нас увеличился до почти 43 с половиной тысяч контрактов. О чем это говорит? Что 43 с половиной тысяч. Умножаем 3200 вроде, если я не путаю, что здесь вот в с почти 140 миллионов долларов интереса. А, то есть просто так таки деньги не в рынок не заливается. значит есть существенная вероятность что на уровень 50 цена у нас как раз таки идет то есть к цене 50 цена идет и вполне возможно что как раз таки на уровне 50 она может полностью остановиться либо частично то есть как минимум движение будет останавливающий вот. когда вы анализируете вот этот график первое очередь, вы обращаете внимание на лишь ближайший открытый интерес то есть вы видите максимально близкие уровни но если мы говорим про январь-декабрь да вот эту вкладку экспирацию на август то как вы видите масштаб большой чтобы снизить масштаб мы можем перейти на неделю. так вот грузим грузим Все, супер хорошо и мы увидим что на недельном графике интерес совершенно другой да да то есть интерес выше 51 с половиной практически его нет то есть основной интерес на недельной экспирации у нас как раз таки в продаже и м -м, цена сейчас находится в принципе выше где у нас там цена 40 40, 86, то есть она в принципе находится выше 48 с половиной и э, дальше особого интереса у движения нет это что касается экспирации то есть это что касается опцион все с чем э, есть вероятность существенная вероятность что цене идти наверх будет не так просто по нефти да? э, по той простой причине что если мы сносим чьи-то стопы Uh, да, uh, она какое-то время движется за счет uh, рыночных покупок, когда приходится выходить из рынка, но uh, все равно нужна дополнительная подпитка, поэтому uh, стоит, пос uh, то есть стоит посмотреть, uh, где же есть ближайший интерес и где же есть, uh, в принципе, ограничения. Uh, зачастую по открытому интересу по нефти вы будете видеть основное, основные скажем так значения на круглых уровнях это 40 45 50 промежуточные там 52 и так далее там подобное но здесь в принципе другое другой шкалы движения отделения нет вот, чтобы конкретизировать можно использовать не допустим не недельки а допустим перейти на более скажем так старую точнее более молодую экспирацию то есть не сентябрь посмотреть точнее не август а посмотреть сентябрь или октябрь то есть сейчас подгрузится там объемов будет меньше обычно срещается меньше но тем не менее вы увидите более такие интересные значимые уровни на более долгом таймфрейме чем дольше до до экспирации по опционов тем выше обычно страйк. В связи с чем, когда человек заходит, заливая деньги, ну, предположим, на конец этого года, и он уверен, крупный хеджфонд, и он уверен, что, допустим, 50 цена будет к концу года выше, чем 50, для вас это все равно будет хороший существенный сигнал, что да, здесь... К концу года цена будет. И, в принципе, но ну, конец года это одно. Вас интересует э, ближайшее время. То есть, смотрите, вот мы сейчас смотрим. Э, что это у нас? Это у нас сентябрь. Ну, все, выключись. Сентябрь. И мы видим, опять-таки, уровень 50. Да? Э, э, хоть у нас открытый интерес, находится в продажах в 38, здесь у нас существенно вырос а, интерес на 50. О чем это говорит, что на августом, августовском и сентябрьском контрактах, экспирациях, а, крупные участники рынка видят цену выше 50. Ну, как минимум, не ниже 50. Да? И а, это говорит нам о том, что А, а цена имеет все шансы к движению к этой цене и возможно даже зафиксируется. Но есть такой момент. Смотрите не стоит забывать, что есть мы видим вот здесь под, э, всплеск объема, всплеск открытого интереса, э, мы видим, что да на опционах здесь э, интерес вырос. Но на фьючерсах, как обычно, это бывает, интерес в противоположную сторону. А здесь, э, в, выставляет контракт для защиты, то есть опционы зачастую э -э, хеджфонды используют для защиты, поэтому не забывайте и старайтесь правильно экспроприировать информацию, интерпретировать, точнее, э -э, все еще что, если вы видите здесь всплеск это нужно все равно подходить комплексно и есть вероятность, что цена может не дойти по той простой причине, что на фьючерсах будет интерес в противоположную сторону, и он существенен, и то, что вы видите здесь, это всего лишь подстраховка. Поэтому об этом не забывайте, и в первую очередь смотрите на опционы, как на инструмент стратегический, Вот на открытый интерес смотрите, как инструмент стратегический. Что касается инструментов, к сожалению, не все инструменты можно здесь использовать. Есть, например, если мы говорим о индексах, возьмем мой любимый S&P 500, то его, к сожалению, испортили и уже информацию адекватно мы здесь посмотреть не сможем. То есть, выбираем сентябрь, и за счет вот этого пузыря, который надули, мы будем наблюдать следующую картину. То есть 2 2570 2 вот такой разброс разбросы шатания тем не менее мы видим что наибольшим уровнем сопротивления у нас является 2 если мы говорим о подажах 2450, существенных скажем так сопротивлений и уровней поддержки у нас нет здесь чем Мое мнение, что ну, по sp 500 мы все равно продолжим движение. И в принципе, есть у людей интерес и дальше, давайте посмотрим, допустим, декабрьская экспирация. Посмотрим, что там у нас. Ну вот, о чем я говорил? 2 260 и крутись иртись как хочешь. Тем не менее, смотрите. Точно так же здесь мы видим 2500, точно так же, ну, здесь мы видим 2400. Это, в принципе, логично, понятно. Да? То есть достаточно такой хороший масштаб и э, люди стараются обезопасить. Э, в связи с чем движение наверх, и, в принципе, мы видим цель 2500, 2525, это э, основная у нас область сопротивления. Выше чем 2595, допустим, на этот год на данный момент не, не видит. Да? То есть видит у нас на разворот и на движение, то есть на коррекцию шорт. Будем посмотреть. Также можно посмотреть, допустим, недельки. Да? То есть их у нас тут целая куча. Это ж, что касается индекса. Лучше использовать более тонкий, тонкие инструменты. То есть, сейчас они лучше отрабатывают вот что касается неделек очень сложно такого раньше не было тем не менее но 225 к сожалению в торговле никак не поможет поэтому чисто экспирация по, по месяца можно посмотреть допустим на 2018 год на март что там прогнозируется Но здесь, как вы видите, совсем разбор полетов. Опять же, обращаю внимание, на 300 кто-то уже закинул сколько здесь? Ну, почти 2000 контрактов. 2000 на 5000. 10 миллионов кто-то вот так выкинул на то и Вращайте, что к марту следующего года цена будет выше 300. Амбициозно. Посмотрим. На данный момент на ближайшие полгода рынок видит, что нет, все-таки будет коррекции и разворот. Посмотрим, не уверен. На самом деле, мое мнение, пузырь будет и дальше надувать. Это что касается вот самого простого и понятного инструмента, который вам поможет найти такие стратегические, не стратегические, а хорошие основательные уровни, как и для торговли внутри дня так и с переносом позиции через клиент здесь есть различные настройки я думаю вы сможете разобраться пощелкать посмотреть то есть есть это и в табличной форме в графической форме поэтому ссылку я вам скинул смотрите э -э шпаргалку мы прикрепим к видео она будет доступна на, на моем яндекс диске либо по... напишите в скайпе я вам скину это что касается э, открытого интереса ребят какие есть вопросы окей okay. открытый интерес хотя бы понятен что это такое Канадец, конечно, жарит. Окей, смотрим. Канадец. Да, в принципе, что он жарит-то? Обновил Луи, да и остановился. И сейчас пытается откатиться. Супер, спасибо. Да всегда, пожалуйста. Велком. В принципе, вы можете мне куда-нибудь в скайпе или на почту, или даже здесь, когда я бываю, написать, какие темы вас интересуют. Возможно, мы даже по ним еще позанимаемся пройдем обучение так да в принципе все по плану все да ничего не изменилось все попал в принципе все ребят это у нас был обзор рынка 27 числа также мы с вами изучили открытый интерес искренне надеюсь что вам все понравилось завтра пожалуйста особо внимательно честно скажу иной раз лучше сидеть на заборе И у кого комбайнов нету или кто на фтп категорически рекомендую завтра посмотреть как она будет развиваться потому что слишком много неопределенности если сейчас отдыхчавая продавцов утвердится шарты будут а, слав ты о каком сравнить говоришь всегда пожалуйста ребят насчет шартов канадец ага канадец Uh, да, кстати, обращаю внимание, uh, такой лайфхак, обращайте внимание на перекос лимитов, да, то есть с какой стороны больше, вот смотрите, здесь 7100, здесь 3200 в два раза, да и в принципе визуально вы видите, что здесь лимиток больше, что такое лимитная заявка, это у нас, кто мне скажет, что такое лимитная заявка для рынка. Это интерес, а еще и остановка движения и э, в первую очередь это у нас ликвидность, то есть э, только за счет э, только за счет лимитных заявок мы можем войти в рынок. Поэтому с какой стороны у нас э, наблюдается перекос? В данном случае перекос существенный, даже если вот не брать вот эти огромные заявки, у нас перекос вот с этой стороны. Сюда пойдет цена. Верно, э это замануха, я не отрицаю. То есть это замануха, то есть э сюда идут, э -э, лимитки собирает, собирает, собирает, а дальше уже будет что-то происходить. Но тем не менее, ребят... Вы можете торговать это краткосрочно, то есть видите существенный перекос, видите хороший уровень, заходите и в сторону вот этого перекоса. То есть смотрите по поводу стакана, да? То есть давайте аттракцион невиданной щедрости. Видите здесь перекос? Цена пойдет собирать эти лимитки, потому что это ликвидность, она обязательно их соберет. То есть, то есть роботы обязательно все соберут, потому что это, это реальные деньги соберут, вынесут их по рынку и потом развернутся и а, как же как же нет это реальные деньги, их нужно уничтожать и в себе в карман класть. Поэтому цена обязательно идет в ту сторону, где ликвидности больше, где сплеск лимиток. Но есть лимитки вот такие. Да? А, как только вы увидите вот такую лимитку, и она появится рядом с ценой, она за этой ценой зачастую побежит. То есть на S&P 500 я помню, когда стакан был раза в 2,5 тоньше, появлялись раньше а, лимитки. То есть они появлялись, ну примерно вот такие были. Смотрите, здесь у нас сколько полторы тысячи, но это жирный стакан. То есть представьте тонкий стакан и появляется вот такая лимитка а, в четырех тиках от цены. Цена двинулась вниз, она или лимитка двинулась вниз, и вот так она могла раньше по пять пунктов, допустим, цену двигать. В связи с чем, а, если лимитка именно движется в сторону... Сторону цены знаете что она и скажем так за ней погонится и в принципе вы краткосрочно скальперский методом можете э, по рынку зайти в предположную сторону от этой лимитки и пока она будет находиться вы сможете зарабатывать как только она исчезла сразу же закрывать позицию сразу же будет разворот вот. опять же таки смотрите, если мы понаблюдаем э, лимиток у нас больше визуально вроде как больше здесь да то есть снизу поэтому в, в, вполне возможно что ну, какое то вот такое такое движение будет это что касается снг 500 ну ладно не буду вас больше задерживать так что что это за лимиты? стакан так далеко не видит какой стакан ты проканаться? канадца ну, вот смотри ритмики по крайней мере в атас мы видим абсолютно весь стакан ну, на 200 то есть вот прям вообще абсолютно все все заявки то есть и на данный момент в канадце и по канадцу у нас есть следующие заявки то есть на 185 на 223 и вот сколько у нас на 673 то есть поэтому не знаю в, в каком торговом слов ты какой торговой платформе ты торгуешь? но в Атасе видны абсолютно все заявки при подключении ритмика. На CQG до сих пор 10 тиков вверх, 10 тиков вниз. Нет, нет. В Атасе видно абсолютно все, всю, скажем так... В общем, виден весь стакан. То есть сейчас мы стали чуть ближе к крупным участникам рынка, и мы видим абсолютно все. То есть, в принципе... Ну вот, допустим, посмотри, мой стакан по S&P 500. Давайте я вам подключу стакан. Не то, че куда полез. Ну, допустим, по нефти. Да? И вот смотри, вот он какой стакан. Кручу-верчу. Ну, хорошая автоцентровка сейчас. Давайте автоцентровку уберу. Кручу-верчу, кручу-верчу. Ну вот, на 50.31 у нас есть лимитки, на 51, на 52, в принципе, вот абсолютно весь рынок ты видишь, на 52 вон есть лимитки, поэтому стоит на ТАСС пересаживаться, информация больше. Ну вот, смотрите, 49.15, пока мы с вами говорили, вот она манипуляция, и вот движение наверх, и 49.15 взято. Так. Так. Они их уберут при подходе. Не факт. А, смотри, Слав, что касается при подходе, чем мы там смотрели, канадца. А, когда мы говорим о такой лимитке, да, ее могут убрать. Когда мы говорим о комплексе лимиты, когда их прям, ну сколько здесь, на 200 тиков, 200 на 5, 40, то есть на 40 тиков, на 40 цен, скажем так, стоят лимитки, их просто так не убирают. Это серьезно интересно. Или, допустим. Вот смотри, SP 500 Видишь, их никак не берешь То есть они будут продавливаться, собираться, собираться, собираться. Другое дело, когда ты увидишь вот такую огромную лимитку, как, допустим. Ну, вот такую, да, 47-10 по нефти. Тогда да. Ее можно убрать. Когда они идут сплошником и серьезный существенный перекос, то тогда уже нет. Это исторически лимитов за период времени в прошлом нет это это реальные лимиты то есть это реальные деньги реальные лимит которые сейчас ставят по рынку если мы говорим о графическом стакане но надеюсь на все вопросы ответил всем было интересно всем спасибо всем профита завтра пожалуйста ребят аккуратно вот, торговывайте, постарайтесь э, прочувствовать рынок, может быть какой-то инсайт получится найти, ну и попробуйте ВВП торговать, не забывайте, что ВВП можем торговать через минуту, то есть будет импульс, и, и непосредственно после этого импульса минутного уже сможете торговать, и в принципе надеюсь, что заработать получится. А какой смысл уносит слишком большой лимит заявок в 3 или 4 раза больше, которые а, это именно манипуляция? Это бетонная стена останавливающая, то есть идет манипуляция, то что зачастую, если мы говорим, ну давайте сейчас, так, нет, нет, нет, нет. Ну, если мы говорим вот про эту лимитку, все, всем видно, вот эти две лимитки, вот мы про такие говорим. Да, про такие. То есть манипуляция в том, что ну, примерно как, как э, некоторые ящерицы или земель поступают, да, или животные увеличиваются в размерах. Ну, может быть, не совсем корректный пример. А, манипуляция с тем, что, ребят, у меня много денег, и, и у меня здесь интерес, я вас не пущу. да Я буду защищать э, этот уровень. Первая манипуляция такая. То есть, когда, допустим, цена движется, движется, движется, и выставляется просто, ну кипертрофированная большая лимитка. Зачастую цена даже не доходит и останавливается. Зачастую э, крупному участнику даже не приходится тратить э, рисковать э, своими деньгами ему достаточно выставить просто огромную лимитку. Вот смотрите, вот эта лимитка, если я правильно помню, она чуть ли не с начала недели у нас там. Там обзоры наши посмотреть. И смотрите, цена хоп дошла. Попробовал, да ну нафиг, развернулся ушла. Но ну, у триронга, но тем не менее, да. Поэтому. То есть, первый момент такой. Второй момент. Не забывайте, что это не трейдер в трусах, да, где-то в однокомнатной квартире торгует. Это существенно-аналитические отделы, у которых есть инсайдерская информация, в связи с чем. Они выставляют с учетом теории вероятности ценовые заявки туда, куда цена может подойти и развернуться в связи с чем есть то есть они их выставляют то есть разбивают свои заявки и выставляет цена сюда дойдет с учетом того что лимитка будет останавливать движение я больше чем уверен что они еще будут по рынку ли лимитки докидывает то есть не мне по рынку а в реальном времени и цену действительно полностью остановит и не дадут не пройти выше то есть ну, вот второй вероятность. То есть, если произойдет резкий импульс, то они зайдут в рынок, но все равно то есть своими деньгами цену остановят, развернут. на в первую очередь это вот такие гипертрофированные лимитки, чтобы. Это как бесконтактный бой. То есть остановить цену без, без, скажем так, использования своих денег. То есть они как бы, конечно, маржа у них блокируется, но тем не менее они вне рынка. То есть вот такой смысл использовать такие лимитки это не обман чтобы обратные заявки собрать значит что оно может быть как да? то есть цена сюда подходит начинает разворачиваться начинает продавать то есть бывает такое когда идет такая грязная манипуляция что видит ага все ну здесь нас не пустят все ребят разворачиваемся нас обманули надо продавать народ заходит в продажи лимитку быстро убирает и по рынку продавливают и выносит по стопам такое конечно тоже бывает опять же Стоит смотреть, а как долго эта лимитка висит. Если она висит несколько дней, вероятность такой манипуляции минимальна. Если, вот, допустим, сейчас она находится и у нас выставляет вот такую лимитку, да, даже не вот так, а вот так как-нибудь выставляет, Цену то есть, тоже гипертрофированную, ну либо не обязательно гипертрофированную, но вот такую хотя бы большую, да, то есть цену поджимает, останавливает, ритейл разочаровывается, разворачивается, заходит в лонг по рынку, либо лимитными ордерами в лонг. В итоге, как только толпа и цена даже может немножко скорректироваться наверх, потом опять протестировать, как только лимитку уберутся, сразу цена летит вниз. То есть это что касается обмана и такой грязной манипуляции. Да, то есть вполне да, но ну, могут и так, конечно, то есть как вот здесь, да, выставили очень гипертрофированную лимитку и э, сами зашли но оно по разному может быть в любом случае э, вы предугадать этого не сможете, лучше смотреть э, как цена себя повли... поведет и на ретесте есть, оно может быть по разному и э, с учетом того что э, реальных трейдеров в хедж фондах не так много то есть сейчас очень много хедж фондов переходит на э, искусственный интеллект, на роботов по той простой причине, что для хеджфондов они стоят относительно небольших денег, это десятки миллионов долларов, а хорошие роботы сотни миллионов долларов, но опять таки они купаются там буквально за месяц, то есть вы понимаете, какой доход могут принести такие роботы, в связи с чем алгоритмы разные, то есть могут и так и так в любом случае, они смотрят на ваши лимитные заявки Смотрит, куда вы прячете стопы, и уже отсюда исходит То есть, если у нас критическая масса, вот смотрите, вот здесь выставляется лимитка, да? Если критическая масса заходит в лонг, они а лимитку убираются, навалится вниз. Если критическая масса заходит. То есть на пробой пытается как-то продавить или еще как-то, и стопов много собралось то цена, да, безусловно, там сходит и вы внутри дня даже можете заработать там, то есть сходила она на 50 там тиков или 200 тиков да, для них это может быть незначительно а для вас это огромные деньги то есть она сходила, собрала и потом развернулась поэтому алгоритмов много вот. точно могу сказать не ставьте стопы за хайя да, и э, не используйте графический анализ бесполезно, все, алго, все алгоритмы какие есть, технический анализ э, объемный анализ графический, компьютерный, математический, стахастики RSI и там, что там, что среднескользящие все это в алгоритмы забиты и они, она знает как работает толпа да? то есть как, как торгуют э, ритейл трейдеры помимо того что она знает как работает ритейл трейдеры она, она и видит все ваши заявки и заявки, стопы и, и зачастую всех всех трейдеров выносит, поэтому будьте умнее, чем толпа. Будьте на толпы. Зачастую стоит входить против как раз-таки толпы, потому что ее зачастую выносит. А чтобы входить против толпы, нужно использовать либо объемный анализ, либо дельты. И, в принципе, будет вам честь. Всегда, пожалуйста. Все, ребят, на сегодня мы закончили. Всем спасибо. Всем профита. Всем пока-пока. Не забывайте... Комплексно подходить к анализу рынка. Все. Всем хорошего вечера.